Всем здорово меня зовут Шок, и сегодня я записываю ролик про то, как мы выдаем скины игрокам шока а Как вы помните, я уже такой снимал, это вам зашло, я решил это снимать еще раз. В общем, мы сегодня потратили 35 тысяч рублей. Это огромная сумма, понятное дело, но стоит того, потому что мы тратим бюджет собер шока который получаем за счет продаж премиум. Так вот, а как это все работает, я вам сейчас покажу. Если что, мы выдаем не фейковый дроп, мы выдаем дроп, который можно забрать себе в Steam. Мы это все сами закупаем, поэтому скин у нас есть. Сейчас я вам покажу это все работает а, то есть я зашел на любой сервер и в конце карты Посмотрите. мне должен упасть драголор прямо сейчас да, но ну, как только вам выпал троп вы не должны заходить в инвентарь потому что его у вас там нет этого драголора а, все потому что это у нас в профиле сайбершока заходите сюда в инвентарь и вот вы можете заметить что вы можете либо его продать либо забрать я нажимаю забрать обработка операции в смысле забираю Фух, хорошо, а что мы не забираем В общем, я бы его продал, так сказать 245 тысяч рублей, извините, я забирать не хочу Мы еще не хотим становиться банкротами В общем, я вам показал, как это все работает Тебе подает скин, он у тебя появляется на сайте Ты нажимаешь забрать, либо продать Можешь потратить, не знаю, купить еще одну приемку Либо вывести девайсы и так далее Короче, вариаций много Мы сейчас еще предметы добавляем там много фич будет интересно. Все, let's go смотреть, как у нас будет Сейчас это все происходить на серверах Какая будет реакция у людей, let's go Молодые люди, мы выбрали игрока Сейчас мы подарим Дроп по игроку по имени Лео У него 6 левел у нас, это много Плюс-минус Мы ему выделим сейчас 1000 рублей Какую-то М, эм да, Настя? Да Ну что ж, сейчас перейдем к реакции Я не знаю каким боком, но на этом сервере 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 премиум игроков, это странно, почему-то именно на пабликах э, все премки у нас играют В общем, прямо сейчас взрывается бомба, и мы выдаем дроп Так, эмочка, эмочка, давай На, есть Она это стоит, сколько косарь? Она где-то стоит Это не очень много, это не очень много Зажирались. Зажрались, зажрались, зажрались Это не очень много, говорит чел Прошу, это не очень много Ладно, пойдем на другой серф. А пользуясь с моментом я вам покажу, как я научился серфить Смотрите, я прям кайфую Я в ролике про учусь 8 часов на серфе Проходил карту за 2 часа uh, Surf me Карта так называется В итоге я сейчас эту карту прошел за 3 минуты то есть, какие-то все-таки у нас есть э, э, развитие, прогресс какой-то есть. Это хорошо. Ну, в целом, мне такие карты уже легко проходить. И это круто. То есть, по сути, научиться серфить можно быстро, это легко. Тут я уже не знаю, что надо делать. Но в целом, она слишком легкая, такое чувство. Ай-яй-яй, вот это сложный уровень. Я прошел 16 карт ровно. Вот, у вас наверху. Вот тут написано Сейчас наша цель это пройти вот этот момент И он кажется сложным на самом-то деле А нет, нет, нет, нет Это все Это только наши мысли Все, сейчас будет выпадение ножа Тамую чернику, которую я сейчас убил Зеферка Посмотрим на реакцию Ебать Спасибо, шоков zfk какое твое мнение? А на серверах или? О Нет, на ну, серверах тоже <сих> можно сказать. Сервера классный очень. А ножик. А ножик еще лучше. Ну все, поздравляю тебя, спасибо за поддержку, ты нас поддержал большой суммой. 300 рублей, 350 рублей, если каждый скинет, ну, ты сам понимаешь, что будет. А ты поддержал нас, поверил нас. И долго уже играешь, поэтому мы не против. Давай, удачи, брат yeah, Спасибо тебе большое Заходим на новый режим, называется Prop Hunt. Это режим, где ты играешь в прятки Ты представляешься каким-то предметом, э, карты И твоя задача, что у тебя бы не нашли Короче, смотрите Сейчас мы заспавнились э, человеком, который находит людей О, вот он О, вижу Господи, чувак, он страшный Так, короче, я коробка, да? Мне не хочу быть коробкой Мусор Слушай, ну, по сути, будем тем, кем являемся Я бы мусора бы поставил бы вот здесь дома Ай-яй-яй Я зашел на паблик, мы нашли игрока Его зовут Ace QX, И сейчас должен быть конец раунда А, еще минута, е-мое Мы ему подготовили перчатки За 8 тысяч рублей, что-то вроде этого Так, и сейчас перчатки он не, он не вышел, так, давай, давай, перчатки Прямо сейчас, давай Ой, нету. Кар... О, чего? В CSGO раз... кар... тупо... невозможно Братский. перчатки выбить. И а поэтому чего? нет картинки, представь. Да ну нормально, Найс. Главное сделали то, что надо было. Он понял, что это перчатки. И какова его реакция будет, как только он узнает, что у него в инвентаре прямо сейчас перчаточки. Перчатки, Охренеть. Поздравляю тебя! Поздравляю. Понимаете, я сидел. Я, короче, с самого начала играл. У меня с самого начала был премиум. Я сидел, короче, играл тут. Вот мне 9 лолов. Мне ничего не падает. Я уже понимаете? Вот безнадега. Сегодня, короче, мне брат говорит: типа, вот мана копится. Не зря на мана накопилась. Реально, ну, поздравляю. не зря. Поздравляю, Вау. Поздравляю. Красава еще, молодец. Я. Чё, какие у тебя эмоции? Я в честно Тебе нравится наш проект? Да Ладно, я понял, спасибо, я ушел Давай Короче, пацаны, мы сейчас на другом сервере И сейчас падает дроп Ножик Я Я пацаны Пацаны, покупайте премки Премки это наше все. Покупайте премки, пацаны Покупайте премки, пацаны И будет громаться вот так же Пацаны, сейчас будет максимально громкая реакция Потому что на этом сервере, внимание 34 человека Мы сейчас даем такой же ножик, который был в прошлой реакции И здесь должен быть реально большой экшен Дарим а, игроку по имени Хохи Он сейчас играет за КТ на Джейле. Как только он убивает его Ему падает ножик, ребят Это самый дорогой килл, который вообще мог бы быть в этой игре Все Сейчас ему падает ножик за этот килл Найс, реакция есть Фух, найс, вот реакция была сейчас Блин, очень мало времени дается на реакцию Ребят, вроде он вывел скин Сейчас проверим его в Steam Инвентаре Так, и этот скин Да, у него есть, сейчас он зайдет на сервер В инвентаре принял уже? Да, да, да, у меня он уже в руках А, в руках уже? Все, поздравляю тебя, бро Так, ребят, конец раунда И сейчас, и сейчас должен быть... Дробь на 1000 рублей. Mm, почти. Да. да ну нахуй. Я не говорю, премки надо покупать, пацаны. Бля, я сидел просто неделю играл. Я говорю, премки покупайте, парни, вы чё... сколько а такой талас, что не понял? 1000 рублей. Все, все равно. Насть, не... А, кому-то повезло. Кому-то повезло. Кому Вообще всем все равно было. Минус тысяча рублей. Эмоции ноль. Потому что на аренах играть серьезные мужики. Ну что, готов? Давайте сюда, пупсик. Кто Шоке следующий? Ребят, так и слабый, конечно, да. За это я к нему приеду. И знаете, что сделаю? Я ему куплю премку на Сайбершоке. Честно? Конечно I'm Прямка, so прямка, so это наше все О, oh, фриквест oh. получил oh, И антиайкон получил to... Все, Настя, nice. получилось that was... Да, да, да, да. Пацаны, классно. Я а -а -а -а. Не Шок, я тебя люблю. Шок, я тебя люблю. Короче, друзья, у нас такой получился ролик, я надеюсь, что вам понравился. Мы сегодня очень много денег потратили. Это, по сути, огромнейший розыгрыш был. Среди этих людей, которые нас поддерживают, мы их поддерживаем э, взаимно. И если что, 2 сентября мы удваиваем шанс дропа То есть ровно 24 часа играем на Сиракс обышок. А и будет шанс дропа x 2 Поэтому кайфуй, играя с премкой И не забывай, что дроп скинов это как бонус И не больше Тренируйся на Сайбешок Спасибо, что вы есть Мы готовы вас поддерживать и радовать всегда Потому что вы нас поддерживаете И даете нам возможность выйти в мировой продукт Всем пока